Доброго дня, меня зовут Андрей Лоскович Сегодня у нас будет тема по плитке Вот Отделка дома у нас По полу у нас порядка 70 квадратов уложено плитки Вот везде Какова ситуация? Заказчик изначально захотел зафуговать швы Ну стандартно, грубо говоря, чтобы они были немножко утоплены вот, потом ему не понравилось, и он сказал, что давай мы все-таки запугуем за с плиточкой. Вот, запуговали его поверх за подлицо с плиточкой, и этот вариант тоже не устроил заказчика, он захотел вернуть предыдущий вариант. Вот, понятное дело, что это много работы, много мороки, работа нудная, занимающая очень много времени. Вот, как вообще такое дело исправить? Берем наждачку, 240-й номер. Вот. Складываем вот такую грубо говоря дугу вот. Берем по плиточке, в шов засовываем И начинаем вот так это все дело затирать Вот, тем самым мы возвращаем шов в его первоначальный вид вот подравниваем его делаем немножко глубже вот. по моему мнению это более красиво нежели сделать западлицо когда фуга немножко размазывается плитка у нас еще кое-где неровная вот единственное что этот вариант занимает много времени вот. Не стоит бояться, что поцарапаем кафель. Без фанатизма, конечно, нужно это дело делать. Вот, тогда будет все у нас четко и красиво. Вот, мы уже затерли таким образом почти все помещение. Вот, результат отличный. Так что. Принимайте правильные решения. Вообще считаю, что ошибка была моя. Нужно изначально было показать заказчику два варианта, чтобы он выбрал. Но все приходится с опытом. Все, кому информация была полезной, ставьте лайк, вот, подписывайтесь на канал. Всем пока.